Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала С вами заново я, Серый Кролик Ну вот наступил тот момент задача поросеночка Ну или свинки, можно более так подробно сказать Сейчас заедет к нам человек С города Могилева Ну, все увидите Привет Сейчас посмотрим Какой вес у нашей свинки получился Результат Секундочку Друзья, ну какой вес у нас получился? 188, 188 килограмм, свинки 7,5 и почти 8 месяцев. Ну вот скажите, как результат пойдет, не пойдет. Результат супер. Главное, чтобы еще была вкусная салка. Сало будет супер. Да. Ну что, друзья, у нас временная перестановочка сейчас. Свинка одна здесь у нас находится, здесь у нас тоже две свинки находятся. Там у нас кабанчик, здесь у нас тоже же свинка. Уехала с этого загончика Свинка. <смех> Ситуация, конечно, была неприятная. Почему мы сегодня ее продали, а, не хотели. ну получилось так. И, честно, пожалели уже несколько раз. Но это уже отдельная история. Если кто-то подерит, конечно, я вам расскажу. По поводу заработка. Ну, заработка. Пробуйте, зарабатывайте. <связать> никто же никого не заставляет пробовать и а, пытаться. Так что <связать> ну, считайте сами. У нас продают по 780 за килограмм живого веса. Она была 188 килограммов. Ну, так. так, нас вызвали у конторы сегодня. Там на волне подарок должен был прийти. Пойдем забирать и сделаем небольшой обзор. По поводу просьбы к вам, товарищи, друзья. так Нужно, как это говорят, жинка, назвать данных двух свинок. Это две свинки. Одна с пятнышком на попе вон та экране. Это чисто беленькая. Ваше мнение. Ждем. Друзья, ну вот мы к Новому году уже с 6 числа получили новогодний подарок на работе. На одного работника у нас дают. Не на детей. Это моим родителям от своей матери. Поставили мы на весы. 5 килограммов ну вот вам 5 килограмм подарок конфеты разные не буду говорить что тут уже все это шоколадное ну разные конфеты вот, тут так. Тут вот так ну вот как то так друзья коротенько Коротень у нас более-менее все в порядке Жинка пытается спамать кролика день сегодня был насыщенный как на работе так и дома Могу сказать одно. Всем счастья, здоровья, крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба над головой. И чтобы ни происходило, всегда цените себя, свое время, семью. Ну и живите счастливо. Всем пока, друзья. До встречи!